Мой подход такой. Я не училка, которая пинает, которая орет, которая шпыняет, ставит двойки за то, что он делает домашнее здание. Мне интересно, если человеку интересно. Если человеку интересно, он получит знание. А если подростку что-то интересно, он прям прет пролом, он это делает, он выполняет домашнее здание. Я сегодня много очень спрашивала про то, как э, найти заказчика. Я получила все ответы на свои вопросы, и я сегодня хочу попробовать первый раз... Э, Поработать по-настоящему. В принципе, я до этого работал с фотошопом, но так поверхностно. Я много узнал. Эта коррекция мне нравится. Работа с тенями, со светом, вот. с кривыми. Дальше помещали там на макапы, делали логотипы сегодня. А, есть много сайтов по фрилансу, где можно брать какие-то заказы, просто пробовать выполнять. Или самый простой способ — это найти какие-то клевые дизайны. Допустим, есть сайт Behance, где люди выкладывают тоже свои дизайнерские и иллюстраторские проекты. Пробовать смотреть, как это сделано. О, круто, мне это нравится. Попробовать это повторить. Главный инструмент дизайнера – это насмотренность. То есть чем ты больше видел разных классных картинок, чем у тебя развитый вкус, тем у тебя качественный дизайн.